Наши все вещи, которые мы нажили в Турции, зашла просто все наши ожидания. Мы летим до Катара, до Дохи. Уткормить! Как вам бизнес-класс? Смотрите, вот так вот он выглядит. Еще, походу, что я заметил здесь. Так, видите, тут уже нашел приставочку. А, сейчас, смотрите, розеточка можно. И вообще зеркало такое с подсветкой. Увидите, как обычно, спешл меню. Это уже становится не смешно. И он оказался уже поломанным. Ну вот и все, ребята. Последний день сегодня мы в Анталии. нашей квартирке. Грустно, да? Не спорю. Очень грустно почему-то мне... Я сейчас еще как раз вышел в магазин на завтрак купить продуктов. Иду с таким прекрасным видом. Сегодня очень тепленько так по-весеннему либо знаете как бабье лето такое я приду домой мы позавтракаем и я начну собирать чемодан наши все вещи которые мы нажили в турции за все это время и потом мы отправимся в одно очень секретное место которое вы уже наверняка поняли о чем идет речь раз вы смотрите этот выпуск Турция очень разнообразна, хочу вам сказать, что это стереотипы, эти all-inclusive отели, это все ерунда. Приезжайте в Турцию, когда здесь, просто вы селитесь какую-нибудь квартиру, хотя вы можете, в принципе, и отель снять, но приезжайте лучше сами, самостоятельно. Гуляйте, ездите в соседние города, разведуйте территорию. Турция очень красива и разнообразна. Я, если честно, даже моментами не понимала и не верила, что это точно Турция, но столько красиво. Я вам настоятельно рекомендую собраться, приехать сюда, снять машину какую-нибудь и приехать поездить здесь вообще по разным каньонам. Вот мы живем в Анталии, ну обычный город-город, да, как бы уже тут нечего смотреть. А вот в Кемере очень красиво, бухты там, горы прям очень близко. Потом в бодриме мы были. Там вообще как Греция. Вот, фетки очень красиво. Но мы там, правда, не были. Я все хотела туда сгонять в каш. Невероятно. Очень много всего. Итак, начинаю сбор вещей. Вся наша жизнь должна поместиться в эти два чемодана. Не больше. Мы сейчас находимся в Стамбуле. Собственно, я, как не самый неправильный блогер, сейчас покажу вам, в какой отель мы заселились. Мы сняли отель э, типа апартаментов. И мы что-что, но вот точно такого не ожидали. Это, знаете, когда ожидание реальности, и реальность зашла просто все наши ожидания. Итак, по порядочку. Заходим сразу с этой двери. У нас тут огромная такая гостиная. Тут зона, где можно покушать, поработать И почилить По телевизору что-нибудь Посмотреть фильмы Тут даже был вот сразу наборчик таких сладостей вот. И это, между прочим, номер на двоих считается Так, пройдемте Здесь, как обычно, просто шкафчики Стиральная машинка есть Первый санузел Тут нам дали номер, в котором есть еще одна комната и заходим в главную спальню. Вот тут мы расположились. Тут огромные шкафы. И вот второй санузел. И такая вот зона накрасится. Тут прежде можно, где свет все включается. Огромный для нас двоих номер. Такая классная квартира. И, внимание, цена за три дня 100 евро. Да? 110 евро. Как вам? Мы взяли... Этот отель, потому что он рядом с аэропортом, к которому мы завтра и отправимся. А куда, вы узнаете в этом выпуске. Все, сейчас, короче, собрались. Поедем гулять в город. Приехали погулять вот на такую набережную. Очень красиво. Сегодня даже погода прекрасная. Солнышко свет, не так холодно. Вот, Вичка сидит, работает. Уже очень тут такая прям, потому что в Анталии солнце еще греет гораздо теплее. Листья не так сильно опадают. Так, вот так вот люди сидят тут вот, на камне приходят, кушают, его пьют, болтают. все я тоже решила подойти. Смотрите, какие у них еще камни тут. Так ровненько вырезаны. Так вот аккуратно, прям как будто специально. Ну, на камень присяду тоже, как местная. Посидим, помечтаем, повизуализируем. Стамбул. Мы вчера вечером гуляли. Очень большое, прям такая цивилизация сразу чувствуется. Все разнообразное. И бедные районы, и богатые, и застройка такие стеклянные, огромные, высокие здания. Вчера или позавчера, получается, да, поза два дня назад был теракт на главной площади в Стамбуле. Зарывалась бомба, пострадало много человек. Очень страшно было, поэтому мы вчера в центр прямо не поехали, но там недалеко где-то от центра были, не в многолюдном месте, потому что это все очень страшно. Один из рыбаков споймал рыбу, смотрите. уго, Что это за рыба такая? Это Вау. Дитё, как будто бы её, да? Острый нос, клюв такой. Смотри, у нее зубы какие вон. Воу. Сейчас, сейчас уплывет рыба. В общем, нам показали такую рыбу, заргана называется. Она Вот видите, загуглил. Похожа как... на рыбу меч. Только она маленькая, как будто ребенок рыбы-меч. Вот она такая, у нее тоже нос такой остренький. А вот этот рыба меч. Да, рыба-меч толстая. Да, толстая бача. Вот, пацаны, мужики ловят так вот. Так, ребята, ну все, мы на низком старте. Вообще, вот уже чемоданчик сложен. Витька тут. Финальные пять минуточек, и мы выезжаем. Вот сейчас багаж этот закроется. Все, так волнительно, капец. Увидимся уже в аэропорту. Вот, стоим с чемоданчиком. Витька меняет турецкую лиру. Короче, наша первая посадка в Стамбуле. Мы летим до Катара, до Дохи. Там э, 3 часа ожидания. И потом на Бали. Ту -ту -ту -ту -ту. Немножко волнительно, если честно. Э, есть какой-то минимальный мандраж. Нас ждет в сумме где-то вот 4 часа полета, потом 3 часа ожидания и 9 часов. Так, ребята, мы и... уже на финишной прямой. Очень, если честно, была сложная регистрация, проходка, паспортного контроля. У меня были небольшие проблемы с тем, что я была в Турции три месяца, мне не дали ВНЖ. И белорусы можно находиться только 30 дней, а я находилась три месяца. И вот мне дали в иммиграционную службу документ, что у меня есть 10 дней, чтобы покинуть страну. Вот, и короче, поэтому. Мы приехали, когда в аэропорт Нас проверяли полностью там, Что попасть на Бали должна быть вакцина Обратный билет бронь отеля. Это был первый этап стресса Второй этап был стресс, и На паспортном контроле Мне сказали идите в офис эмиграции Чтобы мне подтвердили, поставили штамм Что окей, чтобы я не платила штраф Потом пришла обратно на паспортный контроль И мне там уже минут 10 настояла. он молчал Он такой хорошо, сейчас я позвоню Он звонил и когда дозвонился, мне сказали, что да, типа, все окей. Ну и все, я прошла, и, короче, я от стресса аж расплакалась, если честно, потому что я просто поняла, что наконец-то можно выдохнуть. Вот мы идем уже на посадочку. Быстро все про как-то проходит. Вообще, еще пока даже да, не осознаем. Вот, кормить! Я уже почитала отзывы. Разнообразное. Не так, как в Белавии. Место у меня 23D. Как вам бизнес-класс? Смотрите, вот так вот он выглядит. Видите-ка там сзади. Мое место. Вот видите Витина. Смотрите, в Катаре будет ФИФА проходить. Что у нас есть в наборе? Наушнички. Подушечка. В таком чехле. И плед. У каждого индивидуальный пледик. Экран у нас есть, которым можно посмотреть фильмы. Смотрите, русский язык есть. Так, дальше вот ваше путешествие в дом Еще не началось. Тут можно почитать про развлекательная программа и для детей. Так, развлекательная программа. Кино, Голливуд, Арабский, Болливуд, Африка. Давайте выберем Голливуд. Элвис, про Элвисов. Смотреть. Аз язык английский, субтитров нет. А нет, только английский, китайский. Короче, хорошо, что я скачала себе фильмов. Не супер большой самолет. Там уже почти конец. Потихоньку уже даже все серии, даже не полный. Пару мест свободных. Мы уже в пути. Там уже начинают раздавать напиточки. Я, короче, скачала себе фильм на компьютер. Называется шпион, которого нет. Еще, по что я заметил. Здесь, в эконом-классе, наливает Кажется, кому-то надо снять сдать. Ребята, я вижу это Вичка. И я проголодаюсь. Мы только завтракали, вообще капец. А еще приходится. Ждать. дали, а мне не дали. И всем уже дали, мне кажется, в самолете, кроме нас. Шампань Патта обслуживают нас, я первый раз такое вижу, Просто очень круто. Просто вот в кусик в да. Смотрите, как колу еще подают, прям в бутылочки. бутылочке, да? Водичка, бутылочка такая, приборы, да, И приборы дают, между прочим. Это все было вот в такой салфеточке заупаковано, красиво котлетки, рис, овощи, десерт такой шоколадный пудинг, салатик овощной, можно заказать алкогольные напитки любое вино белое, красное я взяла шампанское себе чтобы отбразить поездку Витя себе взял ну то есть мне и такая вот булочка. Так, только что мы покушали, еда была великолепная. Вот нам только что предложили чай кофе. Я взяла себе кофе. Дали каждому еще по такой вафельке. Вот так вот выглядит молоко у них отдельно. Десерт еще я оставила. Не попробовала. Шампанское, very nice. Даже мой мужчина себе заказал пиво. Кстати, в пиво в баночках таких вот железных. на свои вылеты следующие спускаемся на наш гейт уже переодел Только шорты. Еще. о видите этот знаменитый медведь. медведь который со всеми фоткаются чик, чик чик чик чик вот все фоткаются Кайф. так идем на посадочку уже на второй наш самолет все погнали Идем на наш огромнейший просто самолет Боинг, да? Hello. Thank you. Смотрите, как первый класс выглядит. Вау. Так, вот это, кстати, места приоритетные, платные. Чтобы было больше места для ног. Вот так вот, три ряда. Там по три места, в середине четыре. Возле окна опять Три. Сколько человек вообще в этом самолете? Огромном Боинге? Ты же шаришь за самолеты. 34 С. Вот здесь. Так, тут то же самое. Сидения, кстати, не такие. О, смотри, прикольно, они, они сгибаются под голову. Тоже подушечка. Что вот это? Ну-ка открой. Носки. Зашибись. А что? Носки? А, <свят> да, чтобы свои поменять канала, Разыграем среди подписчиков Да, точно Разыграем <свят> среди подписчиков Ложу, чтобы не потерять ну, Витя, будешь носки одевать? <свят> Подписчикам ты Так, Витя тут уже нашел Приставочку Вот такой столик Хотя самолет старый. Еще смотрите, какой прикольный есть вот раздел такой, чтобы положить много вещей. USB зарядка для наушников. Ну, обычный экран. Все. Итак, подготовочка косну. В туалете. Пока еще он не засран. Так, что у нас есть? А давайте посмотрим. Туалетная вода типа парфюм. Хорошо, освежитель воздуха. Так, просто мыло, полотенчики. Салфеточки, пожалуйста. Вам. Ну, классический обычный туалет тут для детей все переодевать. Тут зеркало. А, сейчас смотрите розеточку можно. И вообще зеркало какое-то с подсветкой. Взяла вот щетку, которую дают в самолете. Уйти, и будем спать. заказала пюрешечку такую с мяском. Десерт кремовый какой-то, бисквит опять шариком. Макароны. Я взяла себе минеральную воду просто. Увидите как обычно, спешл меню. Я не знаю, почему. Почему-то рис с но... курицей, да. Они просто что-то что приносят и говорят, сэр, for you, спешл меню. Я не понимаю, Сейчас приедем, а там вечер. а у меня, типа, по организму утро. Только сейчас. Час дня практически. откуда мы летим, там уже 6 вечера Как выглядит самолет после долгой поездки? Просто крушение какое-то. Все, прилетели на балишечку, как говорит Антон Лоска. Прилетели на балишечку. Обожаю все. Вот это вообще. Зелень это будет. Вот, смотрите, аэропорт вообще. Пустой, просто пустой прилета именно. Все, Wi-Fi есть, ничего не надо никакой авторизации. Никогда. Быстренько, да, подключим. Сейчас. Работает, вот, да? да. Ну всё, мы прошли весь досмотр, все документы, все визы. Теперь ждем наш чемоданчик. Я уже взяла такую тележку чтобы загрузить наши два чемодана сюда, чтобы Витя не тащил это все. Ребята, прошел час. Мы до сих пор ждем чемоданы. Забрали пока только Витин, и он оказался уже поломанным. Просто да. одна поездка и мухана. Моего вообще еще нету. Это уже становится не смешно. Я уже хожу ищу свой чемодан. Эта лента уже пустая почти. Ничего там не появляется. Я не знаю... Если мой багаж потерялся, это просто женщина удачи. Так, ну вот и мой родненький чемоданчик. Один из самых последних. Просто по... никого, никого нету. Все, погнали. Что, поменял денежку? Ничего, да. У меня сколько в есть, кстати, 100 тысяч этих рупиев. Ничего себе. Я оставил с прошлого года. Не а просто... сколько получилось, получается, за 30 дом? тысяч за 30 долларов. 30 долларов. Все, гоним к нашему таксисту к тачке. Просто уже жарко, душно, уже пытались на бабки развести на такси. 600 тысяч. С Ру. каждого. С каждого. Миллион двести. Он почти 100 баксов хотел, чтобы у нас три километра попросили. Ну, три км. Мы-то люди прошаренные, не первый раз. Вот на такой тачке поедем. Ну, нормально, нормально.